Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Сегодня мы будем настраивать хостинг, чтобы у нас правильно установился движок WordPress. И в дальнейшем, чтобы потом не было у нас никаких проблем. Для этого заходим во вкладку «Домены» и «Поддомены». Здесь вы видите, у меня стоит мой домен Валентина Синема, который я только что зарегистрировала. И вот второй технический тестовый домен, который нужно сейчас удалить, чтобы он нас впоследствии не запутал. Итак, нажимаем на корзину и на вышедшей табличке жмем на «Ок». Теперь заходим во вкладку «Сайты» и тут тоже удаляем технический сайт, так как сюда мы будем вносить свой сайт, тот, который мы с вами будем делать. Далее заходим в «Файловый менеджер». И удаляем папку HTML. Для этого вот тут вверху нажимаем на слово «Файл». Выбираем из списка «Удалить» и нажимаем. Вверху подтверждаем удаление. Папку «History» оставляем. Теперь нажимаем на вкладку «База данных» – MyQXK. Обычно тут ничего нет. И у вас тоже Ничего не должно, по идее, быть. Но если тут что-то у кого-то есть, то тоже все нужно удалить. Теперь пройдитесь еще раз по всем вкладкам. Вкладка «Домены» и «Поддомены» только ваш один домен должен остаться. Во вкладке «Сайты» пустота и чистота. И во вкладке «Файловый менеджер» папка с хистерием или вообще пусто. И во вкладке «База данных» MyKSK тоже пустота. Все! Настройки все установили. Теперь вы готовы к установке движка в Wordpress. И для этого переходим к следующему уроку в плейлисте «Сайт с нуля» на канале Валентина Синема 2. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы не подписаны, чтобы не потеряться. И не забудьте, конечно же, поставить лайк.